Добро пожаловать, ребят, На 13 этап Формулы-1 на Гран-при Бельгии на легендарную трассу с Пав Собственно, это один из моих любимых этапов, поскольку здесь трасса довольно скоростная, здесь да, есть медленные повороты в виде первой шпильки и автобусной остановки. Но в основном здесь много прямых, скоростных поворотов, красная вода тоже, же, скоростной левый поворот. И если на этой трассе еще происходит очень много борьбы, то этот этап становится просто офигенным. Что, в принципе, и произошло здесь? Здесь было просто уйму борьбы. Я даже не ожидал, что будет столько именно борьбы. Причем, не просто там кто-то кого-то обгонял и все. А именно вдвоем, втроем проходили повороты. И даже на старте у нас будет очень-очень интересный момент. В принципе, на превью картинки вы его видели. Ну да ладно. Собственно, да. Спай также считается у нас самой длинной трассы 7 километров. Пока что в Формуле 1 больше нету. Трасс протяженностью еще 7 километров. В принципе, в Азербайджане более-менее трасса тоже длинная, 6,5 километров, если не ошибаюсь. Но все-таки до 7 еще далековато. Итак, стартовая решетка у нас. Первое место, Льюис Хэмиттен, второй Шаликлер, третий Себастьян Феттель, четвертый Вальтер Боттес, пятый Пьер Гасли, шестой Николь 7 седьмой Дэйвен Батлер, восьмой Макс Ферстаппин, девятый Даниэль Рикерда и десятый Чака Перес. Собственно, да, в топ-десятке меня нету, и я буду сорваться, собственно, с конца. Потому что я взял штрафы, поскольку мне нужно было новую силовую установку брать. Так как я уже использовал все три доступных ДВС за сезон. Так что придется брать штрафы. И причем еще, наверное, один ДВС точно мне придется взять чуть позже. Ну и переходим к старту. на красные огни. Немного необычный старт не с моей камеры. Поскольку лучше наблюдать все с ТВ-камеры. Собственно, еще Льюис неплохо стартовал, ну и собственно вот я. По внутренней траектории мы в четвером входим в первую шпильку, просто в четвером еще все уместились, то есть никто ни с кем не столкнулся, и никто ничего не повредил никому. Но расторжение выпало из этой борьбы, ну и потом у нас один из хасов оторвался, и мы вдвоем вроде с гражданом входим в красную воду. Благо не столкнулись и не вылетели из трассы. По итогу еще лучше вышел гражданин и на прямой навязал ему борьбу, поравнялся с ним. позади нас уже Вильямс также пытался обойти. за счет липстрима он неплохо разогнался и за счет мерседесовского мотора бок о бок мы прошли прямую, но уже на скоростных поворотах я смог его обойти. также в лидерах у нас также кипела борьба. Ботас у нас защищал свою четвертую позицию от Хюркенберга, Хюркенберг уже приставал Деван Батлер, ну а позади него было два болида Рэдбула, так что борьба накалялась. На следующем кругу Рикьярдо и Чака Перес обошли тут же Райкина слева и справа, ну и собственно это, да, это стандартная ситуация, на этой прямой кого-то да, обходят сразу два болида. Но на этом борьба не закончилась, Рикьярдо с Пересом поравнялись и по итогу прошли бок о бок эти два поворота. Но Рикьярдо вышел вперед, позади мы также с Магнусом начали атаковать уже Райкельна, бок о бок, все втроем вместились в этот восьмой поворот, и по итогу я вышел из него победителем, ну и также Райкельн защитил одну свою позицию. Потом я догнал Переса и Рикьярдо, которые шли уже на обратной прямой, и опять же втроем в автобусную остановку мы входим, и тут уже кто лучше выйдет, и так как у моих понятно, все-таки софт, то лучше выйдут, как, к сожалению, они, Перес тут же начинает отрываться, Рикярда мы смогли с ним вместе поравняться, и за счет ДРС я смог еще удержаться и обогнать уже его ближе к шпильке. Ну и что ж, остается у нас Перес на пути к двум Рэдбулам одной или иной. И Батлеру. Но ну и с дал. Удалось разобраться на той же прямой. И за счет Дереса липстрима подъехал к нему. А без каких-либо проблем. Ну и привез ему еще Рикерда, чтобы он с ним развлекался. Также в предыдущей группе. Также была борьба между двумя редволами и одной Рино. К сожалению, Хюлькмерк не смог удержать свою седьмую позицию. Шестую точнее. И вот тут же проходит Верстаппин. Да, он по итогу выходит на шестую позицию. И также Гасли тоже напрямую за счет Слипстрима Дресса обходит Хюкенберга, и тот проигрывает две позиции за первый сектор, к сожалению. Ну, для Рено довольно сложно удержаться, в принципе, за темпом таких пока что болидов. Но, может быть, в будущем мы увидим то, что Рено все-таки будет прогрессировать. Ну и также, да, после того, Капитал Переса позади горела борьба между Риккердой и Райкеном. Также Норрис позади вместе с Хасом вошли в бок о бок, и по итогу норрис одержал в этом борьбе победу. На следующем круге Райкнин проходит Переса, и Рикьярда решает еще поздним торможением влететь в эту драку. Также забирает позицию Переса и смог поравняться с Райклинном. И причем Рикьярду еще повезло, то, что он не сломался себе переднее антикровол в таком небольшом контакте, казалось бы, но все-таки оно могло быть для него фатальным. По итогу они бок о бок едут с Райклинном. Пытаются уже выиграть эту десятую позицию, да, борьба идет за десятую, ю за целое 1 очко в вот, турнирной таблице, бок о бок идут, по итогу уже подъезжает десятому 10-му скоростному левому повороту, бок о бок его также начинает проходить, позади уже Перес думает, где бы мне опередить вас двоих, и по итогу Рикярда уходит победителем в этой борьбе, поскольку дальше идет 2 скоростных поворота, и Рикардо без проблем вырывают эту десятую позицию себе на время. Уже по сути позади собралось аж 5 болидов. Вернемся к борьбе также лидеров. Феттель прошел Хэмилтона на обратной прямой. Довольно рисковое место, поскольку идет небольшой поворот, в котором если допустить контакт, то можно вдвоем улететь. Потом через какое-то время Ракен также теряет позицию по отношению к Пересу на этот же прямой, но Перес определил его до поворота. И также Перес уже пытается атаковать тут же Риккярда на автобусной остановке, он его проходит, ну и Риккярда сворачивает нас на пидстопы. Потом Ракин снова теряет две позиции, уже по отношению к Норису и Хасу, и тут же между Норрисом и Хасом начинается борьба бок о бок, которая побеждает, к сожалению, Хас. Ну и борьба между лидерами, поскольку Леклер у нас пошел на пидстопы, у него будет стратегия в два пидстопа, а два Мерседеса и Феттель продолжают бороться. Хэмилтон с Фетлием смогли поравняться между собой, а Бутас в этот момент за этим всем спокойно наблюдал. Хэмилтон имел ДРС на старт-финишной прямой, за счет чего он смог вырваться чуть-чуть вперед, но Фетлием была внутренняя траектория, за счет чего он смог удержать свою позицию. Ну а теперь мы подъезжаем к повороту красной вода и при этом еще они идут бок о бок. И тут уже Боттас решает втитнуться в эту борьбу и не втроем заходит в красную воду, но, к сожалению, Феттель убирает ногу с газа и по итогу Хэмилтон выходит на первую позицию, а Боттас на вторую. А довольно хорошо было бы посмотреть, как эта борьба бы закончилась, если бы не втроем зашли бы в красную воду, где, по сути, вдвоем-то уже сложно уместиться и пройти в рот нормально. Я думаю, что, скорее всего, эта борьба, конечно, закончилась бы... Для парочки болидов точно сходом, одному бы сломали переднее крыло, и он бы более-менее бы закончил бы где-то в середине пилотона. Но, к сожалению, Феттель не решил рисковать своей позиции, и поэтому сбросил газ. После своего пистопа Феттель оказался позади двух Мерседесов, и причем далеко позади, поскольку ему предстояло еще пробиваться через трафик, и в котором он встретил, кстати, еще Ферстаппина, которого смог, в принципе, опередить. Потом у нас ходит который Норрис, еще въезжает Почему-то Хас, не знаю почему, вроде бы он видел его, конечно, да. Справа от него был болит, но почему-то хотя бы не затормозить. Он просто взял, нажал чуть-чуть газа дальше, поскольку-то, э, ладно, нечего уже терять. И, пожалуй, все таки вмажусь. Потом, после своего пистопа, я выехал перед прям Ферстаппиным. Спокойно его догнал, опередил на прямой счет Дресса, поскольку у него его не было. И впереди меня уже ждали Гасли и Феттель. Но Макс не так легко сдается все таки как мы знаем. И он попытался меня контратаковать в восьмом повороте, бок, бок мы начали с ним идти. У нас у обоих довольно свежий хард, у меня просто он на один круг свежее, но у Макса он был прогретым, но все равно это не помогло ему, и я по итогу вырыл себе пятую позицию. Потом Хюлькенберг начинает тут же атаковать Макса за счет того, что тот вышел плохо из девятого поворота, и начинает ехать они уже бок о бок, что дает мне время на то, чтобы я смог оторваться и более-менее пристроиться к предыдущим двум болидам. Но и теперь начинается уже борьба в этой небольшой группе. Начало борьба велась между двумя болидами, между Хюльтюмергом и Ферстаппеном, с самого начала, по сути, гонки, но потом к ним еще подключился Батлер и Леклер. Причем оба приехали неожиданно так, на дрессе, и причем у Леклера были довольно свежие, медиум по крышке, за счет чего он имел все-таки преимущество над, над своими оппонентами. Ну и борьба между Хюлькемергом и Ферстаппином продолжалась, они менялись позициями, но по итогу Макс все-таки смог выйти вперед. И на следующем кругу Батлер вместе с Леклером начинает уже проходить Хюлькемерга, и Батлер еще пытается тут же достать до Макса. В принципе у него это получается еще ДРС и липстриема, промнялись с ним. Также еще Леклер позади заблокировал колесо, чтобы не вмазаться Макса. И Батлер выходит уже на шестую позицию. По итогу еще и Леклер проходит Ферстаппина. Поточнее, начинает с ним бороться бок о бок. Что дает Девану небольшое время на то, чтобы оторваться. Но далеко оторваться Деван, сразу скажу, не сможет. Поскольку, опять же, у Леклера более свежие покрышки. Ну и, в принципе, в третьем секторе без проблем смог его догнать. Поравнялся с Деваном, но без слепстрима, к сожалению, он не смог обойти так просто Девана. Они смогли поравняться только и уже, по сути, всю прямую шли бок о бок. Что давало еще раз подъехать Максу Ферстаппину к этим двоим и попытаться навязать атаку. Также еще и Хюркенберг попытался атаковать Макса, но у него это не вышло. Леклер еще умудрился ошибиться на торможении перед автобусной остановкой, но по итогу он лучше вышел, чем Батлер и выиграл себе позицию. Недолго правда, поскольку после Красной Воды напрямой за счет Дресла смог его опередить, и это продолжалось примерно два круга, они обменивались позициями, но по итогу Леклер выиграл эту позицию, и уже смог отъехать от Батлера, которого тут же начал атаковать уже и Ферстаппин. И по итогу ферстапин тоже его смог обойти и также смог от него оторваться. Ну и Хюкенберг также попытался, конечно же, навязать борьбу Батлеру. Но из этого ничего не вышло, и по итогу Батлер смог удержать свою восьмую позицию. Конечно, не очень хороший результат для Батлера, но все же это лучше, чем ничего, так сказать. Бок о бок они, конечно, шли во втором секторе, но, в принципе, тут исход понятен, поскольку на прямой не особо сможет конкурировать с Батлером из-за того, что без ДРС мотор Рено очень плох, в отличие от Мерседеса. Конечно, да, борьба у них шла долго, почти весь второй сектор, они ехали бок о бок, что давало Максу, опять же, оторваться от них, и по итогу один из них мог выпасть из ДРС и не смог подъехать по итогу к Максу. Теперь переходим к следующей борьбе, уже шла Прямо передо мной, между Гасли и Феталем. И, по сути, за то, что они боролись, я смог через какое-то время к ним подъехать. По итогу, да, я где-то был в двух секундах изначально от них, но они большую часть трассы в один момент, вот в данный, шли бок о бок, начиная с третьего сектора. И весь первый они смогли пройти бок о бок. Также в Красную Воду они еще идут тоже бок о бок, и причем... Даже не коснуться друг друга, что довольно неплохо, поскольку одно неловкое касание в красной воде заканчивается аварией для одного, а может быть сразу для двух пилотов. На прямой все-таки Феттель одерживает верх за счет дреса, но опять же Гасли далеко не отстал и уже через какое-то время будет его снова атаковать. Ну, точнее на следующем кругу. В принципе они так до конца почти гонки обменились позицией, не стал я уже вставлять все моменты прям этой борьбы упорной. Но такие моменты вот были. В какое-то да, как я сказал, я подъехал к ним из этой борьбы и смог уже навязать борьбу фетулю в скоростном десятом повороте. Смог с ним более-менее поравняться и по итогу уже в одиннадцатый и двадцатый поворот входили мы бок о бок. По сути это давало Гасли момент для того, чтобы он мог оторваться, но я не дал этому сделать ему. По итогу я смог его догнать и уже на следующем же кругу. После красной воды за счет дреса и слипстрима, точнее даже за счет просто слипстрима, я его обогнал еще до дреса и напрямой начал уже отрываться. Также Фетли тут же пытался атаковать, почему-то он решил поехать за Гасли, не знаю зачем, ведь он мог его спокойно перейти до конца прямой еще, ведь у Гасли был только слипстрима от меня и не более, а у Фетли и то и другое могло быть. Ну да ладно, это его решение, из-за которого я смог, в принципе, от них оторваться, а они между собой продолжили уже борьбу за четвертую позицию. Но отдать должное все-таки им боролись они до конца прям в гонке, как, в принципе, я обычно это делаю. Но тут все-таки не как я обычно мариную своего оппонента до последнего круга, тут они все-таки каждый круг обменивались позициями. В тот момент, пока я более-менее пытался еще оторваться от них. Ну и борьба у них шла прям вот до последних метров трассы, Феттель в автобусе в Сноке попытался с ним поравняться с Гасли, у него это вышло, но, к сожалению, выход у Гасли получился лучше, чем у Феттеля, и Гасли приезжает по итогу четвертым, 4 Феттель и шестым уже вот подъезжал, буквально далеко был Леклер. Также, да, два Мерседеса, в принципе, недалеко были от меня, где-то в 7 секундах, и при начале борьбы Феттеля и Гасли, они, в принципе, были вообще в 2 секундах от Мерседеса, но из-за борьбы, опять же, они отстали от него, я догнал их. И по итогу третья позиция с 18-го места. И да, надо как-то уже заканчивать эти прорывы, поскольку, по сути, в гонках я могу иногда выиграть, как в Сильверстоуне. Тут у меня был темп неплохой, но из-за своей позиции 18-й, пусть я и вначале отыграл там неплохо, аж до 12-й позиции, но это мне не дало вариантов побороться вообще за победу. Хотя бы поборолся за позиум, что уже немаловажно для нас и... Это по сути для нас уже третий подиум. Довольно, кстати, еще интересно то, что я подумал, если разработчики все-таки выпустят патч, где они переделают распределение сил уже под 2019 год, как мы высоко интересно окажемся. Ведь по сути в реальных 1 Макларен сейчас примерно плюс-минус самый лучший болит в группе Б. То есть плюс-минус они там делят это место с Рено. Ну и да, недалеко не еще и до Red Bull. A. Как у нас интересно будет распределены силы, это уже мы посмотрим, если увидим этот патч, ведь уже прошло две недели после выхода игры. А патч первого дня так мы и не увидели. Итоговые результаты: Ботс у нас еще получил очку за лучший круг. Причем, кстати, можно посмотреть то, что Льюис ехал, по сути, чуть медленнее, чем я. Но ну, лучший круг у меня может быть по все-таки из-за того, что я использовал сезон ДРС, все варианты стрима, то есть на обратной прямой, на прямой сезон ДРС. И за счет этого, может быть, чуть лучше я и проехал. Что ж, по поводу соперничества мы начинаем выигрывать у Норриса и Батлера. В принципе, надеюсь, что мы спокойно выиграем у обоих, поскольку нам нужны лишние ресурсы. И надо уже подумать над следующим соперничеством, то, что будем брать уже, наверное, какого-нибудь Гасли, чтобы более-менее было интересно и не на халяву получать ресурсы. На этот этап нам из двух обновлений приехало только одно, связанное с мощностью. И хорошо, что именно оно приехало, а не снижение веса. Ну, лучше, конечно... И то, и другое. Ресурсы я распиляю сразу же в аэродинамику, в прижимную силу спереди и сзади, поскольку ее у меня уже не хватает постепенно. И неплохо было бы поднять ее, чтобы чуть большими скоростью по воротах, ставить чуть меньше угол атаки крыльев, за счет этого иметь больше скорости на прямой. На этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорости, ребят. Пока-пока и удачи.